здравствуйте друзья в этом видео хочу поделиться с вами рецептом нашего домашнего пирога с ежевикой и сметанной заливкой этот пирог очень вкусный нежный ароматный а готовить его просто за окном август и у нас в саду как раз поспел урожай ежевики ежевика у нас немножко с кислинкой Кушать ее так не все хотят, но зато пирог с ежевикой съедают моментально. Для приготовления пирога с ежевикой нам понадобится мука, яйца, сахар, размягченное сливочное масло, порошок для выпечки, сахар с ванилью, и, собственно, ягоды ежевики. Для приготовления заливки для пирога мы возьмем жирную сметану, тоже сахар, немножко лимона и добавим еще сахар смешанный с корицей. А посыпать мы наш пирог будем измельченными орешками миндаля. Приступим. К приготовлению теста. Для этого сначала взобьем сахар и сливочное масло. К полученной массе начинаем постепенно по одному добавлять яйца и взбиваем на самых низких оборотах. В муку добавляем ванильный сахар и порошок для выпечки. Все перемешиваем. И теперь осталось нашу муку добавить к масляной яичной смеси. Высыпаем сразу всю муку и смешиваем. Долго перемешивать не надо. Вот такое тесто получается. Форму для выпечки я предварительно слегка смазала сливочным маслом. И теперь выкладываю туда тесто. Теперь нам надо аккуратно разровнять. И сверху на тесто мы выкладываем ежевику. И отправляем наш пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Приблизительно на 30-35 минут. Пока наш пирог печется, подготовим заливку из сметаны и сахара. Возьмем жирную сметану. Нужна именно жирная, чтобы заливка не сильно растекалась по пирогу. Добавим к сметане сахар. И перемешаем. Теперь добавим сахар с корицей по вкусу. Корица придаст дополнительную изюминку пирогу. И осталось добавить немножко лимонного сока. Добавляем лимонный сок. Если у вас ежевика сладкая, то можно добавить до двух столовых ложек. Но у меня ежевика с кислинкой, поэтому я ограничусь одной. И еще раз перемешиваем. Ну, все готово. И тем временем у нас испекся пирог. Готовность, как обычно, проверяем шпажкой. Проверяем в серединке, потому что это то самое место, которое допекается позже всего. Смотрите, какая красота получилась. И теперь нам надо его полить нашей сметанной заливкой. Аккуратно распределяем. Не надо ждать, когда пирог остынет. Пока он горячий, можно сразу поливать. И заключительный штрих к портрету – это посыпать миндальным орешком. Вот у меня такие хлопья. И чуть-чуть присыпаем. Ну вот, друзья, пирог готов. Осталось дождаться, когда он остынет, разрезать его и наслаждаться вкусом.